Как ты впервые увидел ее? И с тех пор вы никогда не расставались, как много дней и ночей вы провели вместе, как хорошо вам было вдвоем. Но теперь, когда она нуждается в тебе, кому ты ее доверишь? Только профессионалам. Команда Аху предоставляет услуги: страховка, мойка, шиномонтаж, продажа запчастей, заправка консьерж-сервис ubd модуль GPS-трекер, а также экстренная помощь в дороге, прикуривание, эвакуатор, аварийное открытие автомобиля, подвоз топлива. Мы разработали 4 пакета услуг, чтобы найти подход к каждому клиенту. Оптимальный пакет. Для ответственных водителей. Бизнес-пакет. Мы ценим ваше время. Премиум-пакет. Ваша круглосуточная поддержка. VIP-пакет. Новый уровень заботы о вашем автомобиле. Хотите к нам присоединиться, стать партнером, частью команды? Будем рады с вами встретиться. Аху. Сервис 21 века.